Начинаю. У меня есть друг. Он массажист. Я ему нравлюсь. Мне нравится просто бесплатный массаж, мы на этой теме сошлись. Ну а самое интересное, когда у меня шею защемило, он мне говорит, о, это ты ко мне по записи, там, в четверг, в кабинет, приезжай. Но недавно у меня защемилась всегда личный нерв. Знаете, где он находится? Вот тут. Приехал в этот же день со столом массажным домой ко мне. Но я легла, надела майку трусы, он мне говорит, Вик, там вот это вот, ну, трусы вот через материал не получится промять. Я его не придумывай, а, не получится. У меня не алюминиевые трусы там, конечно. Начнется потом. Там просто вот это ладонью не везде получается промять, там вот немножко членом надо, а то не выздоровишь. Ну ты что, мужчины? Не, молодец. Массаж сделал, все прошло. Ну я его выпроваживала, он всем, своим стариком этим чуть все обои не поцарапал. Я говорю, Иди давай. И мне странно, мужчины, что у вас есть категории женщин. Потому что я недавно узнала, в какой я категории нахожусь. Мне в комментарии написали.